Okay. <laughs> Всем привет! Хочу вам сегодня рассказать о технике которая находится в нашем подразделении Она такая необычная Это специальная техника от С тяжелого класса на шасси Урал 53236 с колесной формулой 8х8 Значит, Агрегатировано это шасси с мотором 7601 Ярославского завода и коробка девятиступенчатая ЕМЗ 239. Машина весит 26 тонн. Это 11 тонн у нее снаряженная масса шасси и, грубо говоря, бочка. Сколько весит еще со сейком? И 13 тысяч литров воды у нас, да? То есть 13 тонн воды. Задняя подвеска на балансирах. Есть межколесная блокировка передняя подвеска у нас тоже балансирная и это очень прикольно, я так скажу что при езде на нем он очень очень мягко идет то есть в кабине даже покачивает не трясет абсолютно как бы любые кочки он преодолевает просто как пароход какой-то отсеков здесь только два для птв и насосные машина оснащена минимум птв для работы потому что она не является более специальной чем основным видом техники что у нее тут есть пожарная колонка для заправки либо установки машины на водоисточник что тут водосборник для установки на гидрант крюк для открывания крыши гидранта короткие два рукава напорных противооткаты Управление насосом здесь в мануальном режиме, так скажем, ручное. То есть тянем, тянем эту ручку, это выжимаем сцепление, а это просто газуем, добавляем обороты. Насос обычный, NCPN40. Насос по минимуму здесь оснащен водяными коммуникациями. Здесь только два напорных патрубка. Вот, налево. Торчит и вот направо торчит. То есть он дает только на две магистральные линии воду, посуди. На лафетный ствол нету, есть заправка, вот вентиль открывает, чтобы с насоса заправить в цистерну. Так, трехходовое разветвление на 77 там всасывающая сетка. И три напорных рукава на 77 и все. Больше ПТВ здесь нету. Ну еще есть на крыше у нас расположены рукава, напорно всасывающие на 80 диаметром. И на 125 это всасывающие рукава для постановки машины на естественный водоисточник, то есть речка озера. Да? Вся фишка этой машины это Работа его в безводных районах Как мы ее часто использовали Это что стоит машина Недалеко от очага пожара И осуществляет подачу огнетущих веществ Уже на место пожара А методом подвоза уже цистерны ездит куда-то либо на гидрант Либо на водоисточник естественный Заправляются, три тонны там свои берут быстренько едут обратно и через патрубок вот этот наливают уже в бочку быстренько слились и уехали например цистерна, которая подает на пожар, там 3, 3 куба у нее будут цистерна. И если будет приезжать большая, например 5 кубов цистерны, под, подвозить к ней воду то он будет сливаться по чуть-чуть по мере израсходования из цистерны воды, он будет доливать в нее, а здесь вот именно вся фишка вот этой машины, что Машины не ждут опустошение емкости. Они просто сливают три тонны и поехали снова на гидрант. Так неоднократно тушили уже эти пожары. И очень вот это классно, что никто никого не ждет. И получается, что бесперебойная подача воды. Кабина, значит, здесь старая и вековская. И до сих пор Урал делает такую кабину самосвалы сейчас новые есть и урал 6370 с этой же кабины идет но здесь еще а сама панель вот она ты вот мне кажется потому что у урала сейчас уже совсем все по-другому выглядит как бы сидение значит пассажирское, не потрессоренная но фирмы пилот а водительское сидение но на пружинной подвески не допьем, а на пьема, оно пружинный просто чем мне нравится эта кабина, что у нее площадь остеклений намного больше, чем у КамАЗа, что обзорность очень хорошая и, и кабина подрессорена, то есть он идет очень мягко. Здесь, значит, на панели еще расположены пневмотумблеры. Чтобы включить насос на этой машине нужно сделать что? Поставить в нейтраль раздаточную коробку включить дополнительный отбор мощности и включить девятую передачу. Сейчас еще значит пойдем посмотрим, сниму обзор на наш Урал, который у нас на первом отделении ездит. Все его знаете, вид, вид только сзади да, видели, но отсеков и кабину еще не смотрели. Вот значит привычный вам вид уже этой машины сзади, да, что тут Урал всегда едет впереди это у нас первое отделение от c 5.5 5500 литров воды у него шасси, значит, Урал 55-57 это трехосный полноприводный грузовик 7-тонный вот, двигатель у него ЯМЗ 536 нового поколения уже, который и замечали, да, как он хорошо идет на скорости то есть он, ну, двигатель всего лишь 6,6 объемом рабочим. Но и лошадей у него всего 285, но едет он очень достойно. И даже КамАЗ со своими 340 лошадиными силами и коробка девятиступенчатой как бы. Ну, он его обгонит, конечно, но он пытается всегда его догонять, потому что Урал очень хорошо разгоняется, и... И мягко-мягко идет, мягко потому что колеса у него, видите, какого размера. Какая особенность у этой, у этой машины, что машина 16-го года выпуска. И уже шасси у него такое же, как у Урал Next. То есть тут уже стоят пневматические тормоза, усиленные мосты с межколесной блокировкой. Малолистовые пачка рессор. Потом мотор вот этот вот. 536 рулевое управление здесь уже другое стоит без цилиндра помогающего как на старых уралах то есть рулевое здесь уже современные значит вид из урала очень грозный такой у него такой большущий капот видите да но ну, он как на автолестнице но у него немножко задрана морда потому что он больше нагружен назад автолестница же она нагружена еще и на переднюю ось своей вот этой вот установкой и вот и она получается прямо с шасти здесь немножко задранный нос получается и вот такой вот вид из него обзор у него более менее как бы неплохой и эти полтора метра жизни как бы хорошие под спорья. зеркала зеркала опять же мне больше нравятся чем на КАМАЗе потому что на КАМАЗе они имеют две сферы какие-то и в ширину они расширяют и высоту здесь же видно очень хорошо и очень в зеркалах важно что это замер дальности чтобы водитель видел хорошо границу задней части машины своей да? сигнально сигнальное голосовое устройство у нас марки Элина модель Смерч 200 то есть Элина это фирма модель Смерч и 200 это мощность динамика идет такая вот лина давайте я вам покажу значит как тут управление происходит значит если мы нажимаем на эту вот тангетку то включается динамик на с этого микрофона который вот в серединке расположен то есть мы можем нажать и что-то говорить вот значит свет нажимаем Включаются у нас проблесковые маячки проблесковые маячки и потом у нас что тут мануал это вот такая вот такой вот звук вот Air горн это типа воздушный горн как бы он это крякалка так скажем вот а горячая клавиша уже если при нажатии горячей клавиши будет 15 секунд будет звучать мелодия, привычная вам всем. Но при удержании ее будут три разные мелодии. Вот переключатель этих мелодий. Значит, верхнюю делаем, зажимаем, держим. Такая вот французская. Это вот обычная. Это вот протяжная получается. Вот так. Такая вот сигнально голосовое устройство. Коробка здесь пятиступенчатая, обычная, как и на старом Урале, и на автолестнице у меня такая же коробка. Но мотор очень оборотистый получается, и <coughs> на автолестнице, например, если мотор мало оборотистый, он развив... холостый, у него 700, и едем мы, грубо говоря, с 1000 до 1700. Он имеет как бы какой-то крутящий момент. Дальше он уже очень тяжело набирать, начинает обороты. Это я про мотор ЯМЗ 236. А этот мотор уже, он холостый, у него тоже 700, но он уже едет с 1000. Ну, где-то даже, нет, с 1000 он не едет, он едет с 1300 до 2500. То есть диапазон оборотов у него намного выше. И поэтому он разгоняется очень быстро, очень хорошо и быстро. И максимальная скорость у него неплохая, он где-то 90 едет. Вот разница в моторах вот такая вот Хотя у него объем в два раза меньше Чем на автолестнице у меня На автолестнице 11 литров объем 11,6 если быть точнее А здесь 6,6 ,6 всего как бы. То есть понимаете, да, разницу в объеме в два раза Лошадиных сил здесь больше всего на, грубо говоря, на 50 Но крутящий момент здесь чуть-чуть выше На автолестнице 1100, здесь 1300 но именно вот из-за того, что он высокооборотистый, он едет намного веселее Пойдем посмотрим отсеки Так, значит по насосу здесь что? Тут в цистерне, ну цистерна раз тут большого объема И получается, что отсеки бортовые уже меньше То есть уже они, то по ТВ входит уже не все и пытаются размещать уже везде его где могут и получать здесь лежат теплоотражающие костюмы потом там рукава еще высотные и здесь еще 6 рукавов на 51 и канистра здесь тоже живет значит что у нас насос тоже ncpn 40 на 100 одноступенчатый без ну, без высокого давления просто нормального давления катушка здесь она нормального давления просто сделал рукав то есть у некоторых машин есть катушки которые высокого давления стволы сенсорная в чем преимущество таких рукавов не нужно будет потом сушить рукава то есть не надо будет менять рукав на сухой а тот вешать на сушку это у нас задвижка это подача воды из цистерны то есть мы ее открываем и вода самотеком уже поступает в насос и подаем уже грубо говоря это открываем вот это вот напорные патрубки уже вот два они находятся по бортам у нас Вот здесь Вот он Тут уже даже Переходник Подключен вот такие вот напорные патрубки То есть их два Они на правую и на левую сторону располагаются Это обычный стандарт У пожарных машин отечественных Этот патрубок Вот тоже заправка цистерны От насоса Вот этот вот краник который вот расположен это сухотруп так скажем на заправку цистерны водой от гидранта просто потому что некоторые цистерны прям большинство производителей они не делают такую такой сухотруп и получается что пожарный приходится через верх закидывать рукава и заправляться уже вот значит у нас тоже второй напорный патрубок направо, а это заправочный цистерны и два рукава еще на 51 так, здесь у нас тоже рукава будут тут 4 рукава на 77 и вот еще 6 То есть, и 1 на 51 еще тут есть это э, топливный бак для отопителя планар, который установлен в, насосе, насос, в насосном отсеке для отопления зимой вот он расположен часть ПТВ на крыше располагается Ну по стандарту здесь на крыше располагаются всегда на пожарных машинах это ручные лестницы это вот трехколенная лестница которая до 10 метров раздвигается а это переносной лафетный ствол то есть он снимается отсюда вот с креплений переносится, к нему подключается рукав на 77 и он подает воду с расходом 20 литров в секунду и вот спинальный щит для переноски пострадавших и еще спасение на воде можно осуществлять или на льду ну это вот люстра элиновская. Пиналов тут 5 штук таких вот в которых рукава располагается так, это штурмовая лестница, которая с крюком тут две лопаты штыковая и совковая значит, вот этот вот вот эта вот крышка так скажем, это пенобак он цилиндрической формы такой опущен в цистерну такой вот стационарный лафетный ствол, который установлен на крыше, вот он крутится тоже можем тушить им то есть он стационарно установлен, его нельзя никуда переместить он напрямую связан с насосом расход у него уже 40 литров в секунду он да, выдает понимаете, да? что он бочку выплюнет вообще за полторы минуты всю так, ну и по этой машине все значит сейчас еще посмотрим КАМАЗ Розенбаур, который у нас есть бегло так пробежимся как бы Значит, вот включили зажигание, сейчас загружается компьютер. Насос можно запустить одной кнопочкой, вот нажать вот этой кнопки у нас насос включится, то есть привод включится автоматически, сам, тут ничего не нужно будет нажимать больше, и откроется задвижка с бочки в насос, и вода, и насос уже начнет заполняться водой. Из него нужно будет только прийти выстраивать воздух либо с патрубка напорного либо включить там уже на панели насосном отсеке на кнопку стравления воздуха вот так Так коробка у нас zf9 и она у нас с демультипликатором называется двойное n вот такое она то есть вот у нас грубо говоря сейчас стоит на выборе 4 и 2 4 и 3 вернее сюда поворачиваем 1 2 до да? пружинка у нас задняя и черепашка а чтобы перейти на повышенный ряд уже на пятую передачу нужно толкнуть рычаг произойдет переключение демультипликатора и уже будет рычаг на уровне выбора 5 6 передачи тут 7 а тут 8 все это вот у нас обратно получается пониженный ряд еще посмотрим сейчас по отсекам не пойдем смотреть посмотрим главное преимущество настройки Розенбауэр это его вход в кабину боевого расчета и насосная установка его так значит главное главным преимуществом я считаю вот это кольцо, оно очень-очень удобное в плане захода в кабину именно когда пожарные в боевые в боевой одежде и с аппаратом выходит но вот здесь как бы такой вот вход очень э, удобный и выход такой же как бы то есть есть два порочная верхний и нижний как бы и выход такой ну и главное преимущество этой машины это вот этот вот насос австрийского производства фирмы rosenbauer он весь зашит кожухом и имеет всего лишь одну панель управления как такая вот панель управления мы если машину грубо говоря приехали на пожар остановились поставили на ручник приходим сюда нажимаем зеленую клавишу и насос приводится в движение сам заполняется водой сам уже и мы, нам только остается это открыть напорный патрубок вот краником и все и вода уже пошла на работу еще что в этой, в этой комплектации у нас здесь очень удобный у нас этот гигиенический набор называется он то есть здесь мыло заправлено, у нас тут есть полотенце и льется водичка это мыть руки и вообще как бы умываться хотя бы на пожаре это в жару очень-очень классно не на всех машинах такие есть размбауэрах. вот, значит тут еще расположена катушка а, тут нужен насос вот этот, вот он двухступенчатый то есть он подает нормального давления 50 литров в секунду и 4 литра в секунду он дает высокого давления и такой вот ствол здесь катушка 50 метров что еще здесь отличительного по настройке, она выполнена вся из алюминия и стеклопластиковых панелей, как бы кузовных. То есть вот это все, вот это вот, все вылета, это из стеклопластик, вот эти вот панели. Все остальное, каркасы и все такое, это уже алюминий. Полностью здесь полки, стенки, вот эти все. То есть это все, все алюминий. Это, во-первых, в чем преимущество этой штуки. Во-первых, это внешний вид и коррозийная стойкость, если сделать, например, что касается внешнего вида, если полки там или отсеки сделаны из черного металла, то он обязательно будет крашеный. При работе он будет стволами, всем-всем царапаться этой краской и начнется ржавчина, то есть придется раз в полгода или раз в год, ну, в зависимости от интенсивности работы. Придется дело это все подкрашивать. И все это будет иметь такой вид, как бы, внешний плохой, что, ну, плохой внешний вид будет иметь просто краска. Вот, на этом обзор будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.